нормального парня, вот простого, доброго, хорошего, без всех этих понтов. В одноклассниках. Да ладно. Не объясни его на факт. Сергей, а зачем вы поворачивались? Я же здесь. Прости, это профессионально. Сереж, иди сюда! А теперь иди сюда! Так. Серёжа, теперь сюда! Карина, а что ты делаешь? Ты что, не видишь? Лысого гоняю. Сереж, туда! Сережа. Где они? Кто? Да, мы! Какие? Я тебе позвонила, спросила, ты дома? Ты сказал, да, мы тут! А, Калина, я сказал, да, мы тут! А, туда! Теперь туда! Карин, <связь> что мы делаем? Ну, ты же сам хотел попробовать позу наездницы! Туда! Так я не то имел в виду! <связь> ты <связь> что, я сделал такой же макияж, как мне? тебе такой же макияж, как и мне! Девочки, я сделал вам такой макияж, как себе! Я выйду за олигарха, а я? Да, только окажитесь в разных местах! Золотая рыбка, когда я попросила большую жопу без приседаний, я не имела в виду все, что сейчас происходит в моей жизни! Карин, у нас проблемы! <сосы> сейчас твоя грудь помещается мне в ладошку, а я хочу, чтобы не помещалась! Ну хорошо, записываемся на операцию! <сосы> Будем уменьшать тебе ладошку! Я хочу, чтобы вы поучаствовали в моей постоянной рубрике Мудрость дня. Uh, Неважно, что говорят твои подруги на утро после тусовки. Если ты этого не помнишь, значит ты этого не делала. <тас> да как же здесь жарко! Да можно открыть хоть что-нибудь, а! Это что? Пиво. Я тебе сейчас понял. Как пошел, пиво поставил. И окно открой жарко. <таскрыл> что случилось? Смотри, схожу. А, ща. Ты чё, больная, что ли? Ты сам сказал, сними историю. Я сказал, звони скорую. Ща. Карина, ты скучаешь по Дине? Конечно, скучаю. По Диндончик тоже скучает. Кто? По Диндончик. Кей. Полоскай. Э, давай Дина приедет и полоскает Диндончик. А а не, не хочет Нет, не хочет. Вот это зад. Огонь. О, назад посмотри. Да я смотрю. О, назад посмотри. Смотри, о, посмотри. Назад посмотри. мой ты еще неделю не увидишь. Ты я и не смотрю. Ой. Оль, ты не представляешь. Он ушел от меня к такой страшной бабе. У нее вот здесь вот на груди горд. Карина, это грудь называется. Оля, ты моя подруга или где? А, ну тогда горд. Горд, два, с... Девочки, я к нам на девишник заказала лучшего стриптизера России, Сергея Глушко. Вот идет. Видали, Карина, это Сергей Глушко, а не Глушко. Да какая разница, Глушко, Глушко. Да Глушко я, Глушко. А, Раздевайся. Крина, откуда берутся дети? Откуда берутся дети? Да. Это тебе. Мне все очень интересно. Интересно, да? Это тоже тебе? Все-таки интересно. Откуда берутся дети? <связывая> Вопросы еще есть? Нет, нету. Спасибо. Пожалуйста. Ты горишь! Оль, слушай, а у тебя нет с собой зеркала? то мне кажется, мне что-то в глаз попало. Не, я не взяла сегодня с собой. Сережа, можешь помочь, пожалуйста? Да, в чем? Наклони. О, Спасибо, спасибо большое. Карин, почему ты мне ничего никогда не готовишь? Ты что, не умеешь? Я не умею? Да я готовлю лучше всех на свете! Сейчас! Мам, а где ты покупаешь сыр для сырников? Да ладно! Смотри, какая красивая, шикарная женщина! Но почему ее парень-то замуж не берет, а? Посмотри на этого парня. По-моему, она его уже задолбала этой женитьбой. Серьезно, Жань! Я богатый. Я богатый. Сереж, а, а что ты делаешь? Я читаю аффирмации для привлечения денег. Может, ты пойдешь, э, почитаешь вакансии на работу, а? Я взрослый, самодостаточный мужчина. Отвали. Я богатый. Женя, а можно я пойду к девочкам схожу? А то что они там одни без меня сидят? Берина, твои подруги, вытрезвители. Сиди дома. Блин, угощайся. Я сейчас на диете. Я не ем жареное, не ем соленое, не ем хлеб. Тебе не тяжело это не есть? Да нет, я еще не ем сладкое, не ем булочки, не ем тортики, не ем шоколад. Ненавижу эту жизнь. Так еще раз ежик делает. Он так не делает. Делает вот так вот. Я не видел такого. Делает так ежик дикий вот так. Зачем? Иголками вот так нужна ваша поддержка. Поставьте лайк. Я помню. Поставьте лайк, подписку. Ребят, это просто юмор. К нему нужно относиться по-другому, понимаете? Это, да, короче, что я вам объясняю? Если у вас не хватает мозгов, свою желчь как-то наоборот убрать из себя, а не выплескивать ее на других людей, она вас сожрет. Не знаю, займитесь.